Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем пятый урок в нашей школе русского языка «Ёж». Вот наш сайт русского языка. Но его, к сожалению, уже нет. А у нас будет другой сайт потом. А вот здесь вы можете посмотреть, это, с чего мы начинали. Наша страничка. «Изучаем русский язык с нуля». Вот. Вы можете зайти в нашу группу ВКонтакте. И вот здесь, собственно, и проводятся все уроки. Начиная с первого, сейчас мы с вами изучаем буквы русский алфавит. Вот Я хочу еще раз показать приветствие, потому что для тех, кто с нами недавно... Вот изучаем буквы и еще раз мы их повторим. Повторяем русский алфавит. Как правильно произносить буквы: а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и и краткая.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 Ю, Я. Вот, еще раз можем их повторить, чтобы лучше запомнить. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё.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 Т. У. Ф. Ф. Ха. Ц, Ч. Ша. Ши. Ши. Твердый знак. И. Мягкий знак. Э. Ю. Я. Теперь мы с вами будем писать. Мы учимся не только читать, но и писать красиво. Начнем с заглавных букв в сегодняшнем уроке. А... Б, В, Г, Д, Е, Йо, Же, З. Краткая К Л М Н О П. Р. С. Т. В. Сейчас мы посмотрим, правильно ли мы говорим. Ф. Ф. Ха. С. Чем? Твердый знак. И, Мягкий знак. Э. Ю. Я, А, Б, В, Г, Д, Е, Ю, Ж, З, И, и краткая, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Твердый знак, И, Мягкий знак, Э, Ю, Я. На следующем уроке напишем с вами. Это были большие заглавные буквы. Напишем на следующем уроке маленькие буквы прописные. Вот. И сейчас я вам хочу показать приветствие. Я его прикреплю к видеоуроку. Вот. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем обучение русскому языку в нашей школе русского языка Еж. Видеоуроки будут выходить три раза в неделю: в субботу, вторник и четверг. Будем рады видеть вас в нашей школе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Вот. И тут на всех языках, ну не на всех, конечно, но почти на многих языках я перевел. Вы можете перевести с помощью Google-переводчика на свой язык. Вот тут на казахском языке. Это вы все посмотрите, прочитайте то же самое, только на, в некоторых, а почему-то написано группа Facebook. Но у нас а, пока в Фейсбуке нет, он только в ВКонтакте. В Фейсбуке там может, может быть перепост какой-нибудь. Вот, ну тут на английском языке идет перевод этого приветствия. А, на азербайджанском языке. На арабском языке. На армянском. Вот. Это тоже на... По-моему, уже точно не помню. Но тоже на одном из тюркских языков. А, на китайском языке. Потому что школа у нас для всех абсолютно. Мы изучаем с нуля. Поэтому любой человек, кто хочет изучать русский язык, может начать на школе обучение. Ну и продолжить, соответственно. Совершенно это бесплатно у нас. Все уроки даром проводятся. И видео уроки. И там будут еще уроки по скайпу. Это отдельно. На корейском языке. Вот Тут, по-моему, на монгольском. На немецком, на персидском, на таджикском языке. Вот, тоже на каком-то из Во, Вот В общем, вы можете это, это приветствие. Как впрочем, у нас там есть еще одно приветствие. Презентация школы. Там тоже вы можете все этот файл. Я прикреплю к видеоуроку и вы можете все это прочитать и а, или перевести на свой язык. Вот это приветствие. Так, ну на этом мы сегодняшний урок заканчиваем. До, до следующей встречи во вторник. С вами была школа русского языка Ёж. Мактаб Рус теле Ёж. Кирпе. До свидания. Всем удачи.